Вот маленький крас. во раз, два, три, три, <связь> Смотрите, нормально он там стоит он их там несколько стоит вон там и все белые <соединяющие> не один Бега, блин Да, смотри На, там забрось мешок О, Углый большой и плотный, красноговоритная, тоже плотная. Ты белые собираешь или что? Вот смотри, раз, два, три, четыре, пять. Нет, белые. Вот. Вопрос только что. Смотри какие. Насколько они хорошие. хорошие. Хм. Huh. Немножко, чуть-чуть, опуздали. Опа! Опа! Вот, иди красивый и плохой, червяльный. да? да. Не плохой, не плохой. плохой на открытом месте. Мухи видели его. Да. Далеко не отходя от кассы. Да, печка Ган вытопился. Уже набрали уголку белых. Да. <свят> Дядьки тут сидят, ковыряют какие-то грибцы Немножко. Нашли три гриба, а сидят, понтуются, как будто у нас их много. То -то -то. Да, откуда взялись? Дядя да да Саша. Всего дос. там маленькая ведерка? да, дядя ну, да. Саша. Ну, такие шалопуни. О, такие шелупуни. Шелепуги. Да, да. Витя. Тоже есть. Ну, молодец. Привет, Жига. Привет. Дров ты уйдешь на одну. Привет. Ну-ка, ну ну-ка, повтори, повтори. ну -ка. Выполняю твое задание. Ага. Килограмм белых грибов сушеных. Везу все, домой. Без... Все, молодец. Вот только килограмм доброго, извини. Больше говорить не буду. Поле повторная закладка всякого разного в мультиварку. Да-да-да. Дядя Саша пыжится. Но пыжится не от того, что ему что-то нужно сделать нехорошее, а только лишь потому, что ему нужно влупидолить грибцы. Вместе с грибцами он будет засунут жаркое по-домашнему, но без картопли. Роль картопли в данном случае будет исполнять капизочка. О, капусточка. Видно? Конечно, конечно, Василич, тебя Я очень хорошо пола видно. Пола. Вот еще добавочка. Вот, да, вот еще добавочка. Сейчас еще вот это будет пидолем, и тут вообще будет песня. Восьмой килограмм сухих грибов. Каждому по три. Для Саша, где, Саша? Все ходы записаны. Опа! Выход силой. Ближе, ближе, ближе. Я только ближе. Посмотрели сегодня картинок, ага, журнал насмотрелись. Об этом можно говорить. Ну как это не говорить? Что? У нас все должно быть прозрачно, как у бункерного. Вот единственный человек, который работает в нашей компании. Даже, даже слышно, как он работает. да, в смысле, видно? Становая тяга Опа Хорошо Надо как-то впихнуть Впихнуть невпихуемое? Да Давай Опа Сжим от груди Нормально и снимай. Еще чугунок надо засадить. А у нас еще опор. Да, да. Позвольте. ну как, усатый, полосатый. Да? Нет, Не, надо. Нормально так. Кому надо, тот поймет. Это третья фотка. Да. Утром засадили грибы. Вы же помните. Вы же помните. И вот сейчас мы пришли. <как> О, время 8 часов. <как> грибы. Почти как грибы, сушеные. Вот. Красивые. Да. Я думаю, что не буду я их вынимать пока. Не, давай, пусть они Тут еще немножко читают. Можно даже ту самую доску приставить а обратно.